Ребята, если кто-то приезжает с.. Вот такая машина есть. Я вот. А, ребята, девчонки, кто приезжает на кресле. Помогает заехать. У нас как раз приехали пациенты. В прошлый раз. Влачили В кресле давно? Почти два года, ну полтора где-то уже пере... ходить перестала. Mm -hmm. только сидела дома. И После вот... чего случилось? Вот четыре года назад, можно очки? Да. Четыре года назад я от соседей выходила из дома, держалась вот за эти зимой было, mm -hmm. на нервном срыве было. Самый вас текст. завели там или что? Нет, я доведенная к ним уже пришла. То есть вот такая была. Подождите, а там что перед этим произошло? Кто вас довел? Ну, с сестрой мы. А, с сестрой поругались? Да, да. Нет, я просто за нее сильно переживала. И вынуждена была пойти решить ее проблему. И вот выходила от них, там ступенька зимой была скользкая вот так вот где-то до земли было, uh -huh. с порога, uh -huh. и я, чтобы на нее, с ней, на нее не наступать, минуя, чтобы ее миновать, я вот так развернулась скручивающим, ой, видите волнуюсь, скручивающим движением э, левую ногу сильно вправо и вниз, наступила, не упала, и у меня вразило такая страшная боль вот там, как будто что-то струна порвалась, и я заорала, и что-то щелкнуло там, и это пришла домой, там рядышком дом, дом села вот так потрогала, там под кожей вот, вот с кулак вот так припухло, шишка mm -hmm. такая. Я на второй день сразу к нам в районную больницу, мне э, рентген сделали, э, вот я снимок привезла, сделали МРТ всего организма и головы и всего и не могли поставить говорят, врачи говорят ничего не видим что мешало бы ходить но я тогда ходила но ну, походка у меня изменилась я стала падать назад на второй на вторую неделю наверное у меня левая нога как-то шлепок спал с нее но я еще ходила нормально потом можно сказать что вы начали терять координацию движения да, есть, да угу. могу сказать и чуть вот вниз поверхность потом ну вот, вот так неровная я стала падать назад первый раз я на ровной прям на, весь, на всю свою спину с высоты своего роста и я раз 6 или семь так падала и в доме но ну, это потом уже а во вторую неделю, вот после случившегося, у меня страшно в состоянии покоя ночью. То есть стала болеть поясница. И потом стою, посуду мою, тоже болела сильно поясница. Такие страшные боли, чего раньше не было. А поясывающие боли или в каком-то месте? Именно сзади, вот в, в, в, в, в поясницу. Вот. А потом ну, спина, я не говорю, что я здоровая, но я, у нас свой дом, то есть я активный образ жизни вела, постоянно работала и в огород, и все. И потом уже стала, помню, на электричку пошла, и на электричку стала забираться, и поняла, что мне очень трудно. Я, то есть правой ногой встала, а левой не могу. И вот... Это холодная рука, да? Да, она у меня перестала тоже сейчас слушаться. Перестает. А сжать можете? Да. Но ну, ну, есть, но пока идет тренок. Ага, да. Ага. Инсульты были? Нет. Ну, вот то, что вы описываете после удара, вы описываете как после, постинсультное состояние. То, что падаешь назад когда, вы описываете постинсультное состояние. Может быть, какой-то микроинсульт произошел, может быть, смещение шеи такое, что именно mm -hmm. координация движений падает тогда, когда мужичок перестает нормально работать. Mm -hmm. То есть у вас а, болезнь сколько старая, застарела, да? да? Да, да. Пока я вижу то, что вы падаете назад, это именно нарушение с мужичком. То есть нарушение или шейного кровообмена, да, то есть именно... Спинно-мозговая жидкость, нарушение кровообращения в головном мозге mm -hmm. и то, что координация движения – это мужичок. Это всегда mm -hmm. мужичок, это вариантов Да, я вот, это Вот, друго другой, так, другой момент, что вы спите как? О, на спине сейчас, когда перестала ходить, раньше спала прекрасно, только голова на спите подушке. Спите крепко? Ну, сейчас не крепко. Б бывает на несколько, на какое-то время засну, а потом просыпаю. Давно так у вас? Ну Но... неглубокий сон. Неглубокий сон. Ну, наверное, с полгода. Uh -huh. А что снится? Ой, снится. снятся мне целые сериалы истории. Животных много снится? Собачье, кошки. Ну, животные снятся. Ну, больше людей. Какое-то время. Живые-мертвые люди. Мертвые снились. Ну и живые снятся. Какие-то празднества. много. Мертвые вам что-то плохое или хорошее говорит? Нет, ничего вообще. Как бы ничего хорошего и плохого. Не вреда не. Причиняю, да, на невреда, ни... Собаки, кошки. Так, собаки, кошки. Змеи. Лошади. Это нет, лошади не снятся. Змеи бывает. Бывает. Кусает вас? Нет, ни разу не укусили. Сушит во рту. Я вижу. Потом. У вас диабет? Диабет? Конечно. Почему? Еще не ставили. Ну, не ставили. Ну, сахар высокий. Печень а. плохо работает. Да, печень плохо. Печень плохо, плохо работает. Я, Поэтому он... и сушит вас. А. Ну, кидала и таскала. Их. А в сельском хозяйстве, вот уже, вот там я, мы скота держали, там я пахала как лошадь. Как, с какой, с какой, какой год? О, с 85-го, начиная, как замуж вышла. И все, я считала, что я раз здоровая такая, я должна Мы быть же жить. все хватаем. Да, мы с, вот я и на зародах стояла, и скота много держали. То есть и уже ходила плохо, я хромала, и я и, и огород садила. Ведь и какой год плохо ходили хромали? Вот на... Э, на Так, сейчас у нас 23 22, 20, 22 начало. Я уже стала то с палочкой ходить. Ну, пока ездила по этим. А у меня... Да, не в Я Крестец, видно. Да, да, да. Это 34-й позвонок у него вот он здесь находится. От падения, видимо, вот. Вот этот позвонок сместился к сзади. То есть ударил сюда, он сместился сюда и пережал вот здесь, вот в этом уровне спинномозговой канал. Сейчас я еще с ним посмотрю. Расставьте руку. Видишь, рука. бурка провалилась. Вот она прям торчит. И Вот, вот, и вот ниже здесь ниже сильно болеет. Вот, то есть, получается, вот эти два позвонка у нее неплохо стоят. Вот, вот эти два неплохо стоят. Вот этот смещен сюда и крестец смещен. То есть, у -у -у. вот нам надо вот эту топливать и вот эту ставить на свои места. Вот эти, вот эти тоже как бы смещены, но не так сильно. А здесь прям, ну, это результат сильной травмы. То есть, именно падения. Вот. Кроме того, видите, падение было, многократное падение Искандер Арстанович, а сверху... Нет, сверху тут тоже... Ну, понятно. ну вот оно, смещение идет. Если присмотреться, о чем я и говорил визуально. 5, 4, 3, 2. Первый позвонок. Относительно второго очень сильное смещение. Но на самом деле, да, спинно-мозговой канал незначительно пережат. То есть я бы не сказал, что он пережат. Ну, видно. Или один... Смещен к сзади L5 трапециевидной формы. Крестец очень сильно поднят. Надо опускать его. Мы сейчас немножко подвигали. Здесь грыжи шморли, отеки, воспаления. Вот они тоже. Грыжи шморли хорошо видно. Видно, что левая почка ниже, чем правая. А должна быть выше. То есть у нее проблема с кровообразованием. Носик, видите, это уже остеофит, это очень много лет, вот это вот грыжи шморли, вот здесь воспален он, кончик, ну диска ни одного живого нет межпозвоночного, но опять посмотрите, спинно-мозговой канал-то не особо пережат, то есть именно повреждений самого спинного мозга нигде нет. Вот грудной отдел. Грудной отдел, вот как раз в середине позвонки, здесь признаки застарелых компрессионных переломов, остеофиты, вот эти позвонки сломаны, именно таскала девочка хорошо, примерно так. Ну и если по мышцам взять, вот мышцы, идет уже китозирование, то есть мышц почти не осталось, один жир. На самом деле нет особых причин, на самом деле врачи правы, то есть врачи на самом деле правы. Особых причин, чтобы она не ходила, нет. То есть, ну, если День брать по МРТ, причин таких нет. Ну что, будем пробовать. Будем пробовать ставить на ноги. Посмотрим, как получится. Все, осталось. Это жестким. Я Двигаемся. Двигаемся ножками. Уф, ты Я слышу. Сюда ложитесь. Ложитесь не могу ложиться. Мы сейчас ножки. Так. А жалет. вот у меня. Да. Какое? Левая да. сила. Опадь. Вас как зовут? У меня Людмила. Ой. Почти Людмила и Руслан. Людмила, вы сегодня последний день у нас, что ли? Да. Ну как вам нравится здесь? Вот сейчас вам нравится. Сейчас мне нравится. И голова болит? Нет. Никогда? Ну, иногда, когда давление... Когда давление. -то ну, это Это бывает как часто? Ну, скажем... Могу ну, сказать, что редко. Раз в неделю. Раз в две недели. Раз в две недели. Бывает раз Понятно. в неделю, когда как. А вот головная боль, она где-то локализуется в голове? Вот с затылок, лоб, виски? Ах. Ну, вот у меня... Как выяснилось, что микроинсульт... Вот такой. Вы сейчас себя хорошо чувствуете? Да, сейчас я. Хорошо. я Успокоились чуть-чуть, да? Да, да. Ну, очень хорошо. У вас вот напряженные мышцы чуть-чуть. Сейчас мы их расслабим. Да я даже вот ягодицы начинаю напрягать. У меня все тело становится как каменное. Оно даже сразу подъезжает. Сейчас мы несколько тестов проведем. Вот здесь больно? Нет. Нет. Ну, немного больно. Немного, хорошо. Ну, да, Сейчас болечко. я пройдусь по, по контрольным точечкам. Угу. Вы мне скажете свои болевые ощущения от моих э, тестов. Угу. А, ну, скажем так, по 10 шкале. Ноль угу, это совсем не больно, просто прикасающе. Угу. А 10 это как будто ну, больно ну, очень. Ну, невозможно. Угу. Угу. Ну, давайте вот. Здесь больно? Нет. Нет. Ой, единичка единичка здесь тоже единичка, тоже единичка. здесь ноль, ноль. здесь ноль. ноль здесь ноль ой два как... ну да катается да. здесь вот тут отдает. в ребро да. понятно ой, в ребро. Вот, да. здесь ноль, ноль. ноль. здесь Ноль? Так же единичка. Угу. Так, здесь еще раз. Угу. Не, больно. Не больно. Здесь? Так же. Так. Угу. Здесь? Вот там больно, как единичка. То есть вот здесь больно? Ну, вот троечка. Угу. Здесь? Вот тут пятерочка, наверное, и четверка. Понятно. Здесь с этой ноги вы это делаете? На пятке, да. Да, четверка. Четверка? Угу. Здесь? Так же. Так. На пятёрочке. Хорошо. Еще раз вдох. Вы хорошо. Вот уже двигается. Еще раз вдох. Вот так хорошо. Вот так хорошо. Так. Вдох. Вы... Так. Вдох. Вы. Нам сейчас ребро сейчас нам не даст. Вдох. выдох. Вот еще раз. Вдох, вы. Вдох, вы. Вдох, вы. Хорошо, хорошо. Давайте еще раз. Вдох, выдох. так. Вдох. Выдох, вдох, выдох. Голова не кружится? Нет, О, ребро больно. Ребро больно. ну потерпите, вдох, выдох. А сейчас найдет оно сейчас свое место. Выдох, хорошо. Вот уже под рукой у меня мышцы начинают расслабляться, ребро, значит, скоро встанет на место. Вдох, выдох. Вдох. Не волнуйся, не волнуйся. Вот все, расслаблю. А у меня есть перекос позыва. Ну, есть небольшой. Сейчас мы его попробуем посадить. Больно. Больно. больно. Да, больно. А здесь? Нет. Нет. Да. А здесь. Больно. А здесь? Тоже. тоже, да. тоже. Одинаково. Одинаково? Угу. Угу. То есть два, одна мне врач поставила Паркинсон. То есть я считаю, она мне отпустила то, что я пожаловалась. Она и себя вела так. Не хочу про всех врачей. Просто попалась такая. Вот. А пять врачей неврологов, в том числе с, с наколезным стажем сказали, никакого паркерсона и места нет даже я предполагала, что у меня может быть микроинсульт сломали мизинчик и отправили меня домой с лангеткой сказали, лежи и жди инсульта, вот так я поэтому давай в интернет и вот на вас вышло полгода уже вот поэтому у меня я и раньше хотела, что Раз это произошло, началось, что-то что сдвинулось, наверное, и щелчок был. И значит, и... А вы вот mm -hmm. живете в частном доме, что ли? У нас свой дом, да. Свой дом. А да, хозяйство какое-то есть? Mm -hmm. Ну, по первой степени мы уже были держали, а сейчас нет, просто сад огромный mm -hmm. и огород. То есть я всегда это, в движении. Я угу. даже уже плохо ходила, и то я все делала абсолютно. Угу. А с каждым днем все хуже и хуже и хуже. Расслабляемся. Сейчас вам будет хорошо. Где-то хрустит? Да. Угу. В затылке. В затылке хорошо. Ну, вот хорошо. Тут на месте. Тут... Здесь вот больно, да? Угу, да. А, налево. Здесь нормально, здесь хорошо. Да, расслабляйтесь. Вам уже полегче стало? Да. Мы уже успокоились. Все хорошо. Все хорошо. Так, голову отдали мне. Я сейчас с ней буду работать. Расслабились, расслабились, вот так расслабились, еще расслабились. Вот Ух ты. Угу. Расслабляемся, расслабляемся. Голову отдали мне на руки. Угу. вот так хорошо, хорошо. Расслабились, вот так хорошо и еще. Вот замечательно, замечательно, замечательно. Угу. Угу. Угу. Вот уже позвоночник на место встал, который нам ну, мешал. Угу. Вот так, вот так. Все. Вдох, выдох. <свяк> ну, <вот свяк> Конкретно. Конкретно. Где? Везде. И в пояснице. И в пояснице. Да. Отлично. Вот так вот мы вас. Расслабили, что все кругом заработало, да. Все, все позвоночки у нас. Хорошо, а! ничего, ничего, а! это правая у нас нога, If. это у нас правая ножка, Калин. колено, Am, колено, да, да, да, да, да ничего, ничего. сейчас все пойдет, uh. угу. uh. давайте расслабимся, расслабимся, расслабляем ножку, вдох, выдох, вот так, хорошо. Ага. Расслабляем ножку Расслабляем Вот так Расслабляем ножку а. угу. Угу. Ну, положила Все, хорошо Так, другую ножку давайте это та, которая не слушается, да? Да. Та, которая не слушается. Да. Та. Вдох. А! Вот. Под, го... Под, коленом Под коленом больно. Бил. И тут тоже. Я прям слышу, как ваша ножка встала на место. Угу. Дышим, расслабляем ножку. Расслабляем, расслабляем. Вот она у меня... Ага. Расслабляем. Так, ее слабо. Ага. Ой. А-а-а! В колени. В колени, в колени. Пальчики поехали. Вот и хорошо. И опять щелкнул везде. Да. Да. Здесь. Вот шея как кисель. Такая стала мягенькая, мягенькая. Все. Сидим. Все сидим. Хорошо. Голову вверх поднимаем. Поднимаем. Все. Хорошо. Опускаем. Вот. Вот и хорошо у нас все стало. На месте позвонки? Да. Это сейчас, значит, Валера, э, нервные корешки освободились, да? Да. Какие. Ручинка. Рученка назад зайдет. Назад зайдет. Нет, не заходит. Не заходит. Не заходит. Давайте с этой. О, это да. вообще конкретно. Чего? Она же у меня в плече Ой, ага. вообще стало болеть. Ничего, ничего. Когда шея-то болит, вот здесь вот мы массируем, а ага. когда голова вот здесь массируем, ага, понятно. Здесь тоже. Угу. Ну-ка, помассируйте. Голова не болит? Голова не болит. Ну, вот, я же говорил. Она у меня и не болела. Ну, и ребро у нас перестал болеть. Есть типа, надежда, что запустится и нога, и рука? Да есть, конечно. Главное, не что то запустить, да? Да, конечно. Боже. Вы интернетом, я так понимаю, умеете пользоваться, ну, да? я смотрю. Ну, вот ролики-то вот эти, да, смотрите, да, да? Да, да, Вот. Ну, там же есть множество всевозможных видов зарядок. Mm -hmm. Зарядка для рук, для, ну, для пальцев. Даже для глаз есть зарядка. Если, да, глаза, если глаза зарядку делают, мужичок-то работает. Да, я Потому что один из семи черепных нервов, он так и называется глазной. А и если его стимулировать, то вокруг все тоже а работает. Поэтому так. Все у вас будет хорошо. Ну, да, Конечно, буду. это все. Я же вам сейчас рассказал, а что... что через, через год... Я еще ощущаю все эти. Так что у вас все появится. Вот Реш, вот не будете. сбилось то, что вы сейчас направили мне на Будете спать и, и во сне будете танцевать вальсы. А потом и на Еву.